На 100% испытать свой дровокол решили расколоть вот такой вот чурба. 63 Итак, 42 Нашли еще больше чурку. Вот эта гигантская чурка. Если расколет ее, расколет абсолютно любую. А обычные чурки для него просто пыль.